Он же Эй Паче, он же Эй Паша – это русский вариант имени аргентинского музыканта, клоуна и кукольника. Его концерты полны сюрпризов. Участник международного фестиваля уличных театров впервые приехал в Россию. Вы знаете, чудесная публика. После шоу все идут обниматься, фотографироваться, брать автографы. Мне очень все нравится.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 Виртуозно считают по-русски клоун, актер и музыкант Патча из Буэнос-Айреса. У нас его прозвали Паша, но он даже рад новому имени, ведь Патча на его родине значит «суп из куриных потрохов». Видимо, отец посмеялся над новорожденным сыном. Он тоже был клоуном. Патча, как и полагается классическому клоуну, веселый и грустный одновременно. Но все-таки он другой. Костюм, жесты, мимика выдают иностранца. Кроме мимолетных шуток, Патча развлек публику битбоксом и игрой на пень. Ты не можешь контролировать все, и для клоуна очень важно уметь справляться с этим. Потому что ты не можешь просто отвернуться и уйти от людей. Ты должен работать. Поэтому нужно брать те вещи, которые не получаются, и разворачивать так, чтобы было здорово. Мне очень понравилось, как он играл на своей пиле. Музыку он играл.